Умное голосование сработало, и теперь монополия Единой России рухнула. Наш проект повлиял на муниципальные выборы. Большинство кандидатов-победителей от оппозиции были поддержаны умным голосованием. Суммарно мы провели около 200 обучающих встреч, подготовили документы для выдвижения 262 кандидатам-самовыдвиженцам. В рамках умного голосования было поддержано 1316 человек. Почти треть из них стала депутатами. Мы помогли прийти в политику новым людям, которые теперь честно работают для горожан, а не в интересах партии жуликов и воров. Всю эту масштабную кампанию мы вели одной большой командой. И мы не собираемся останавливаться. Это только часть большого пути. Впереди нас с вами ждет много важной работы и много великих побед. Меняя Санкт-Петербург, мы с каждым разом приближаем прекрасную Россию будущего.